Война — это страшная штука, и даже врагу не пожелаешь. Как бы. Я до сих пор не могу поверить, что это все правда. У нас очень красиво, этот город очень тяжело забыть. И тяжело его... Ты представляешь, что с ними сделать? Когда они приземлились, был очень громкий взрыв. Бомба. Это между церковью и между моей школой. Да. И школа взорвалась. Ну, она не полностью, но что-то от нее осталось. Да, кусочки там подпадали. Ну, люди христианской культуры могут стрелять по церквям? Нет, конечно. Да, ну, у меня в голове не укладывается, и я не могу поверить в то, что это вот все именно так, как оно есть. Я, ну, как бы я понимал, что это Россия, там все... Но я не понимаю, как это может быть. Вот не понимаю. Девочки мои там подружки, Ж... которые остались жужа. в Харькове, я им звоню каждый день, говорю, девочки, ну, не сидите, вы ну, что делаете, приезжайте. Ежешь поезда, которые сейчас, это мы выезжали за деньги. а Сейчас, ну, можно ешь эваку... жужа, эвакуирующие поезда, которые в разные концерты 8 людей. И они просто не верят, что это такое может быть. что Она говорит, ну как я приеду, там никому не нужна. Я говорю, ну ты что, ты приедешь, тебя, а, тебе помогут, тебя поселят, тебя как бы не оставят. И у нас люди не верят, что такое может быть просто. Да, и все. Просто. И ей так жалко, что они сидят там до сих пор, в подъездах, в домах и ну, не верят, они думают никому не нужны, что вот это единственное спасение, сидите просто, ну, просим на Бога, надеяться. Потом, когда мы уже наконец-то перешли границу, здесь а мы вообще окунулись в совершенно другой мир других людей. Как бы камень из души Мы сначала уже. Саша вообще очень напрягся, он не понял, как такое может быть, что подходят люди, предлагают помощь. После этого дома мы искали его дедушку, и тут подъехал и он. Спросил, как мы, где мы остановились, что нам нужно, какие у нас проблемы. Сразу сказал, что все, сейчас мы едем, забираем оттуда ваши вещи из Коржевица, переезжаем сюда, я вас тут поселю. Тут замечательная вот Татьяна, которая предоставила свою квартиру. Ну, мы э, собираемся уезжать, ну, вернуться в Харьков, когда все закончится, надеюсь, все закончится, и будем восстанавливать Харьков с нуля, скажем так. Созвонимся, и все будет хорошо. Все. Не переживайте, Бог на свете есть. И все поможет, поможет. И еще вот эта ваша девочка, какая она, она боевая, очень боевая.